Thank you. Режешь саврай, пускай, пускай все отпускай, И будет только блоблускай, пускай пускай все отпускай, пока румян каравай, пока не режешь в рай. законе воды увел нас от беды и вывел на простор, От скорости дрожит, без угля бежит, летит во весь опор, Сметая гранит брак и тополиной пух, как теплый снег в глаза. Все небо на руках, И кто-то песню вслух и не гляди назад. Пускай, пускай, всё отпускай И будет только blue -blue пускай, пускай, пускай, пускайся, пускай, пока не пускай, пускай, всё отпускай, И только blue -blue пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, пускай, Собрай. Пускай, пускай, все отпускай, и будет только блю-блю. Пускай, пускай, все отпускай, пока не вырежешь край. Пускай, пускай, все отпускай, и будет только блю-блю. Пускай, пускай, все отпускай. Пока румян-карабай, Пока не врежешься в рай, Пока не врежешься в рай. Я считаю, что человек, человек чувствует ритм, он может то нужно, потому что энергия у Следующая песня называется "Наблюдая ночь». Очень старая песня моя, где-то 15 дней, но сейчас она у меня прямо вот изнутри идет. Наблюдаю ночь, и странно, Как плывет моя неспанья, В кружке белой нету чай, он закончился случайно, и квадратики и бумаги четкой сеткой подчернила телефонный провод жизни. Жизнь сегодня позвонила, и столы дерев без веток, и чисты ладони и окон и душа. Почуя в солнце, прорывает тело Бога, И душа, почуяв солнце, прорывает тело Бога. полетел по луже. Вдруг невнятный жизни смысл Мимо тесных стен проулка, Мимо рельсов коромы сел Я не то, чтобы не весел, А весенний понятен, воробьи. между белых зимних пятен на воровье базар разводит между белых зимних пятен и принув к стеклу щекой вижу я луну дорогу а по ней пилат сгануцри то поют она, верно к Богу, а по ней гватсгануцы. То поют она, верно к Богу. Песня о песнях. Да о чём мне на жизни Еще есть шанс узнать. Ни на что у нас будут силы внутри. У нас будут силы внутри созидать радость, мир и распространять его вокруг себя. Песня про то, что надо выбросить телевизор. Надо сразу и Как бы надо же, что-то придумать, завалировать. В общем, текст простой. Когда я родился, я выбросил наш телевизор в окно. Он долго летел, но потом он разбился, Это действие было прегрешено, к нему подошел человек незнакомый, Собрался осколки и выбросил высь, Осколки блестели на свет в анаеме, И новые звезды тот час родились. Я бесценкомный переносчика радости. куда расти, ты без оттуда радости. Небесный млечный медлою Повытив всякую хворь с голов, И в солнце, и в снег небо будет с тобою, Что бы ни случилось, всегда будь готов, Я бессинтомный переносчик радости, Как здорово, что всем нам есть куда расти. Ты бессимптомный переносчик радости. все это нарисовать, но будь осторожен, сбываются грезы, В наше время надо точно знать, что пожелать. Простые слова, без заморочки. Я долго летел, теперь просто стою, Пока не дошли мы до точки, выбрать свой телевизор. Tell <laughs> it Унесет меня дорога, вспомнив я о самом важном, К сердцу приложу тихо. I'm sorry. Продолжение И в момент прикосновения к теплой матушке земле. стихотворение Миру мира Нет войне Что сейчас живет во мне? Боль, тревога, кипер страх? Нет Молитва на устах Верю в чистые сердца Верю в промысел Отца Верю в синь его небес Жить нельзя, которых без Господи, Ты среди нас Без гримас И без прекрас. Матушка, держи покров, дай нам холод для голов, Даруй сил тепла, души, и в толкучке, и в глуши. Суть проста от сердца слов, У планеты нет углов. Спасибо.